Минули те дни, когда сочная зелень равнин и горных цепей душистым ароматом разносилась на многие километры вокруг, а десятки крылатых насекомых с каждым новым шагом взмывали вверх, чтобы взглянуть, кто посмел нарушить их покой. Ноябрь – последний месяц осени. А в некоторых частях нашей необъятной родины и вовсе – начало долгой зимы. Горы надевают нарядные белые шапки, выделяясь на фоне еще не покрытой снегом земли. Вокруг – тишина, безмятежность и спокойствие. Лишь ветер насвистывает какую-то незнакомую мелодию. Наверное, про свободу. Нелегко снежными зимами мохнатым лошадкам. Вся надежда только на заботливого хозяина, успевшего запасти сена с близлежащих пастбищ. А пока не выпал снег, можно полакомиться сухой травой, которой вокруг хоть отбавляй. Благо случаются зимы с ветрами, и трава это бывает и вовсе не скрывается под белым одеялом. Все какое-никакое подспорье в хозяйстве. Петляя меж холмов и кустарника, дорога ведет за очередной перевал за которым открывается потрясающий вид на бескрайние просторы бесконечно тянущихся горных хребтов, напоминающих дно Древнего океана. Стоя здесь, на самой верхней точке хребта, ощущаешь себя маленькой песчинкой. Недалеко от урочища Сухой Лог, словно живительный оазис средь бескрайних полей, уютно расположился небольшой лес, состоящий из смешанных пород деревьев. В основном это береза и осина. В жаркий полдень и в ненастный день лес укроет путника от зноя и непогоды, даст приют и отдых перед предстоящей дорогой. И если на перевале завывает ветер, сковывая руки и пытаясь отыскать малейшую щель в одежде, дабы напомнить, кто здесь хозяин, то лес надежно защитит от такого не совсем теплого приема. Да и мохнатым лошадкам частенько приходится здесь пурговать. В сильную метель даже теплая шерсть едва ли защитит от пронизывающего ветра. Но лес дает защиту от непогоды лишь снаружи. Чтобы согреть себя изнутри, нет ничего лучше горячей пищи и кружки хорошего чаю. Еда придаст новых сил, а ароматный чай наполнит тело бодрящей энергией и хорошим настроением. Обед путешественника прост и не козист. Сегодня это вареная картошка с тушенкой и лучком, слегка приправленная специями. На приготовление такого блюда уходит чуть меньше часа. Молодую картошку очищают от кожуры, режут на крупные дольки и помещают в кипящую подсоленную воду. По мере готовности картошки воду из котелка сливают, добавляют свежий лучок, тушенку, слегка сдабривают специями и ставят томиться на медленном огне. Самое главное устоять от ароматных запахов, исходящих от котелка. Простота этого блюда не означает потери его вкусовых качеств. Напротив, его сочетание со свежим горным воздухом и красивыми видами добавляет некую изюминку и неповторимый вкус. С раннего утра и до позднего вечера трудится в лесу местный санитар – большой пестрый дятел – Дендрокопос Мейджор. Пернатый виртуозно выбивает клювом течетку, доставая из-под коры старого дерева различных насекомых – жучков и гусениц. Сложно укрыться от его длинного и цепкого клюва, которым он проворно вытягивает из-под коры древесных вредителей. Суровы здешние места – Изогнутые стволы молодых березок не оставляют в этом сомнений. Крепко цепляются они корнями за землю, противостоя тяжелому снежному насту, напирающему с соседнего склона. Но суровость здешних мест определяется не только величиной снежного покрова. С наступлением зимы пустеют пастбища и загоны, скрытые от посторонних глаз за множеством хребтов. Страшнее сильного мороза в этих местах только ветер, сильно рискует тот, кто встретится ему на пути. Множеством невидимых глазу снежных эколог вонзается он в лицо, сковывая так, что слова не скажешь. Вольно и свободно чувствует себя лишь ветер, словно на аттракционах гоняя по урочищам, хребтам и лагам. Лишь ему подвластна вся красота и бесконечность тянущихся далеко за горизонт горных цепей. Сейчас он свистит где-то у тебя над головой, а через мгновение поднимает пыль на распаханном поле, разбрасывая в стороны крупинки выпавшего этой ночью снега. Смотреть на все это можно часами. У гор своя красота, не похожая на озерные и лесные пейзажи. Пора возвращаться в укрытие. Есть одно средство, к которому люди прибегали годами, чтобы согреться. И снова на помощь приходит лес. На этот раз он не только укроет от непогоды, но и согреет. Старая сушина как нельзя лучше подойдет для этого. Во все времена огонь был помощником и защитником человека, его другом. Огонь считали живым существом, его приручали, поселяя в своих пещерах. Он помогал людям бороться за существование. На огне человек научился готовить пищу. Огонь спасал от холода, помогал в борьбе со страшными хищниками, отпугивал их от пещер и стоянок древнего человека. Огонь дарил жизнь, но он же и отнимал ее. Его уважали и боялись, любили и почитали. Свойства огня считали волшебными, происхождение его божественным. У всех народов земли были боги огня. Богов огня все старались задобрить, приносили им жертвы, устраивали в их честь праздники. Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше. Многие его загадки перестали быть загадками. Огонь в глазах людей утратил силу божества, но другом, помощником быть не перестал. Как и в древности, он согревает нас, помогает людям готовить пищу. Нелегко современному человеку находиться в суровых условиях, тем более жить. Постепенно мы утратили навык выживания, данный нашим предкам. Но пока будет жива добрая связь человека с природой, можно с полной уверенностью сказать, что у нас есть верный и надежный друг, который протянет руку в трудную